Сегодня у нас поэтический выпуск. Я прочитаю пять стихотворений сборника «Грань», вышедшем в 1991 году. Во мне от космоса частицы и пыль земли, Меня пронзают вереницы, Часы текли, Через меня проходит вечность, И я сама атомистично, Бесконечно протяжена, И я была... И есть, и буду. Самый исток. Спасибо царственному чуду За первый вздох, За многоту самосознания, За жар идей, За боль и радость Сострадания в миру людей. Мне кажется, что я уже была. Момент рождения — Это не начало, Как, впрочем, не конец. Но жизнью я бы назвала передвижение чувства и ума, Где совершенство цель, извечное движение. Но горизонт бежит неуловим. Я лишь виток меж новым и былым В растянутой спирали восхождения. Человек-полузверь. человек, -полузверь. человек -полузверь. Полубог. в нем начало двух разных двух равных дорог, где число обретений станет мерой потерь. И со словом мое начинается зверь, ухвативший когтистую лапу и клок, а со слова возьми начинается бог. Померкнет все. Топазы и рубины угаснут, Станет уксусом вино, и Исплеет шелк, обуглится руно, И от дворцов останутся руины, Когда ты, покидая этот мир, Оставишь все, что в нем имело цену, Бесценное не побоится тлена, С душой твоей переходя в эфир. И вот тогда в страну бесчетных снов Возьмешь с собой последней волей мысли единственный, бесценный праздник жизни с таким земным названием – любовь. Иисус Христос. Жестокие люди, когда бы вы знали, как часто Христа вы к себе призывали, и к вам Он являлся, и ждал Его крест, Огонь или плаха, петля или обрез. И вы в слепоте своей Бога карали, И гвозди вы в души святых забивали. Но шли к вам, Иисус, и в оковых идеи, Предвидя судьбу о а себе, не радея. Возможное распятие или самосожжение И было единственным смыслом рождения, Единый ответ на извечный вопрос в любом человеке, живущий Христос.